I think the girls with their nails Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня открылся новый архидемон. Решил я забежать на твинка, посмотреть что чё, чё и как он делает. Наносит чистый дамаг. Я смотрю, он какой-то реально жесткий наносит чистый дамаг быстрый набор энергии дамаг наносит двум вражеским целям я смотрю, что прилетает вроде как бы рандомно, сейчас посмотрим хочу посмотреть его специфику и пойдем на основу, попробуем там тоже сделать что-то набить Да, интересный, интересный демон. Тут у меня нету питомцев. Смотрите, я только одного убил сейчас. Ну, такое, знаете, по дамагу я бы не сказал, что он особо много и дамажит. Ну, жесткий. Но бьет дофига, как видите. Но дамага особо много нету. Скажем так, у меня герой не особо проседаю с 30 прорывом, но отхил хоть какой-то нужен будет. Однозначно. То есть он не парализуется. У него куча неуязов. Так, начал барда бить. Это интересно. Я перейдем на основу, попробуем. Там, там наш состав. Вот еще одного убили. Ну, в принципе, убивается, как и все остальные. Сейчас посмотрим, что будет. Я попробую собрать. Ну, У меня тут нету героев прокачанных. Я не качал героев под архидемона. Поэтому особо много дамага мы здесь не нанесем. Таким составом. Плюс они не собраны совсем. Вот такой вот. Наносит чистый дамаг. То есть чистый дамаг и набор энергии у него. Наносит чистый дамаг двум вражеским целям кулдаун 0.3, архидемон получает 100 энергии каждых 0.3 секунды когда у него меньше 60% имеет иммунитет молчанка, стан, заморозка, паралич инхибит, не помню, окаменение, по-моему, если не ошибаюсь и забор энергии не может получить больше 500к дамага, ну такое знаете, сказать, чтобы прям мега он там был жесткий, я бы не сказал сейчас попробуем бы собрать что у нас было тыковка. Ну, они тут все не прокаченные по этому толку толку по сути никакого нет давайте даже не будем заморачиваться так попробуем Мне интересно посмотреть, как он работает вообще. Так, давайте одного огника закинем для начала. Вот типа я не помню, у кого-то была такая ульта похожая. Так, хорошо, если закинем тековку. Но ну, видите, надо все равно хоть какой-то отхил, тековка проседает. То есть без отхила на него бегать тоже смысла нет. Надо хотя бы какого-то питомца, который будет хилить. То есть отхил однозначно нужен. Нифига себе, Фрея проседает. И что у него там за домах такое, опять что ли, пробивает? Через этот? Через э, ограничения? Судя по всему, да. Смотрите, Фрея как проседает. По 100. Да, по 100 тысяч бьет. Ну, то есть у вас должен быть питомец один для отхила однозначно. Но столько она носит дамага. Я бы не сказал, что это много. Может там еще и оккультист режет. <связать> <связать> ну да, 104. 104 тысячи. Смотрю на Ну не особо такой большой дамаг, я вам скажу. Но на него, смотрю, мало что работает. Какой вроде архидемон был на... А, если похожий был вроде. 2,4. Ну, видите, даже меньше набили. Вот так вот. Интересный архидемон шестерку понабивали это потолок а, так поехали попробую сейчас попытку собрать на основе посмотрим что там у нас получится экран не открыл Такс. Так, так, так, видимо, этот про Рэя... В принципе, без разницы кого ставить. Он по сути дамажит. А, так, так, так, так, так, так, так. так. Попробовать ворожая для отхила. Хотя, в принципе, выражает для отхила он нам толку никакого не даст. Попробуем сейчас. Этого укротителя я уже убрал. Попробовать вариант с огником. Поехали, соберем героев. <смех> <смех> так, спробуем наш добренький старенький состав. А, так, этот собран сюда закинул. Так. Тыковку попробую сейчас заодно и проверим. С... С... Вот так. Персила и и раскол. Посмотрим, что по отхилу. Сейчас надо еще что-то поставить. Так, ведьмочка с Щекабумом. Рейка. А, у нас на фрейке спектр стоял поставим сюда и так тут мы сделаем заморозка на него не влияет поставим бычка так стрелок тоже бычок будет так и овник Надо кого-то с отхилом поставить. Поставить этого питомца. 1% максимальной жизни. В принципе, должен отхиливать нормально. Но попробуем давайте такой вариант. Поехали. Делаем первый тест. Дальше будем пробовать. Так. Вроде всех собрал. Будем стартовать, я думаю, в стыковке. Посмотрим, хватит ли нам отхила. В принципе, отхила должно. Или не хватит? Не, не хватает отхила. Смотрите, как отлетают. Отхила очень мало. Вот так вот. Просто герои разлетелись. Жесть. Хоть бери сюда, не знаю, вместо этого брать ворожея как вариант. Делать ворожея. Это, конечно, будет жестко выражая, переделать. Чем мы попробуем, сделаем выражая наоборот. Ну, топовый состав, как видите, мой отлетел моментально. Вообще просто разлетелся нафиг. Можно было десятку, в принципе, это я что-то поспешил качать и качать смысленно было попробуем сейчас ворожая да круто крутой архидемон так так тогда если у нас будет ворожей песокника, не ставить питомца на отхил ставить панчбокса ой а, на домах ехали такой вариант попробуем с выражаем посмотрим спасет ли нас это так, Овника убрали. Но ну, я надеюсь, тут уже отхила выражения нам хватит для того, чтобы его быстро убивать. Хотя, смотрите, проседает все равно очень жестко. Но пока держимся. Да, жестко он бьет, я вам скажу. Очень даже жестко. сотрите тыковка улаживаемся на 6 архидемонов все-таки тыковка на 15 скилл побыстрее дает разбор Да, герои, конечно, жестко проседают, тут ничего не скажешь. Это жесть полная. Надо попробовать будет. Хотя, в принципе, он вроде зонально бьет, поэтому без разницы, как вы выкинете ее. Спереди, сзади. По сути, ни, ни на что влиять не будет. Ну, ровно четко идем на 6. Да, смотрите, он по 200 наносит По 200к дамага То есть оккультист все-таки резал 232 я смотрю дамага Нехило так Да, ребята, это что-то новое Новое и интересное в принципе Будем пробовать подбирать под него состав. Ну, реально Архидемоны интересные и хорошие. Ну, 6 набили. А потом я поменяю еще, попробую другие варианты. Ну, как видите, ровно четенько 6. Вот такой вот новый Архидемон. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.